В очень долгое время я ломал голову над вопросом, что же такое жизнь, как к ней относиться. Это очень важный вопрос, мне кажется. Почему? Потому что из него складывается все. Наша жизнь ⁇ это все, что у нас есть. Это единственная наша ценность. Это какой-то промежуток времени, который мы должны каким-то образом прожить, просуществовать, отбыть. У каждого это по-разному. Кто-то ищет смысл жизни, ищет какие-то духовные составляющие, кто-то бросается в религию кто-то в разгул, кто-то просто копит деньги, собирает их, зарабатывает и считает, что деньги — это все, Деньги — это самый движущий, самый, извините, самый важный движущий элемент в жизни. Знаете, я никогда не обращал внимания на жизнь как на нечто субъективное, как на нечто, не имеющее основы. То есть вроде она материальная, да, и... И вот она есть, и я здесь. Кто-то даже писал, что все ерунда, это все иллюзия, это матрица. И в какой-то степени, в какой-то отчасти, они правы. Однако, я понял, что жизнь – это всего-навсего наши эмоции. Да-да, всего-навсего наши эмоции. И, как показала практика и поведение окружающих меня людей, все наши движения, все наши цели – в итоге имеют корень один – это эмоция. Мы бежим от нищеты, боимся нищеты, боимся долгов, боимся безработицы, боимся одиночества, потому что это даст нам ощущение страха, ощущение голода, ощущение пустоты, тоски, боли и многого другого. Мы хотим богатства для того, чтобы чувствовать на себе завистливый взгляд других. Мы хотим вкушать какие-то явства, чувствовать значимость, чувствовать возвышенность над всей толпой. Мы размножаемся, чтобы не ощущать одиночество, чтобы чувствовать некое спокойствие и стабильность, которая будет нас прикрывать где-нибудь в старости, как мы себе предполагаем. Все это ради чувств. Деньги ради чувств, размножение ради чувств, работа ради чувств. Кому-то этого мало, он лезет в горы чтобы получить более яркие какие-то ощущения. Иначе он себе жизнь не представляет. Ему обязательно нужен адреналин, что-то яркое, что-то мощное. Кто-то может совершенно спокойно покушать дома, приготовить себе что-то. И это будет недорого, и это будет вкусно, вполне вероятно. Но нет, человек готов заплатить большие деньги, чтобы сходить куда-нибудь в пафосный ресторан, разодеться для этого специально чтобы ему принесли нечто на тарелке, на большой такой тарелке, нечто красивое, чтобы была шикарная сервировка, чтобы вокруг были люди, играла музыка, была такая пафосная атмосфера. Человек ради этого готов платить деньги. Он в принципе там не наестся и потратит много, но ему нужно вот это ощущение. Именно поэтому существует такое понятие, как высокая кухня, как искусство, поэзия, литература. Театр, опера, балет и многое другое. Человек покупает что-то только ради того, чтобы вкусить те чувства, которые он закладывает в этот предмет. Понимаете? В итоге выходит так, что вся наша жизнь – это чувство. И именно поэтому депрессия убивает людей. Потому что депрессия – это тоже чувство. Депрессия – это постоянное ощущение пустоты, тоски, одиночества. Это какая-то внутренняя скорбь, грызущая тебя, ежедневно, ежесекундно. А она губит человека. Знаете, я нашел еще одну параллель, очень интересную. Наши чувства и потребности в чувствах, они напрямую взаимосвязаны с интеллектом. Получается так, что чем умнее человек, чем развитее он, тем более утонченные у него вкусы. Недаром раньше как-то говорили, что вот есть люди элита, белая кость, знать и многое-многое. Понимаете, получается так, что вот они переодеваются к обеду, к ужину. У них сервировка, у них прислуга, у них определенного рода посуда, подача еды, разнообразие блюд. В этом плане японцы и китайцы, они, кстати говоря, впереди планеты всей. Они кушают по чуть-чуть, но накрывают стол с таким изыском. Огромное количество всего. И они в процессе наедаются, но и получают огромное удовольствие. А Если сравнивать, предположим, человек со слабым интеллектом, человек с мощным интеллектом, ну, по разности вкусов, то это примерно как наш язык, который имеет четыре вкусовых обозначения. Кислый, горький, сладкий и соленый. Но а если добавить к этому нос, наше обоняние, то получается, что мы вкушаем уже совершенно другие вкусовые ощущения. получаем, Потому что ароматы они привносят в эти простые базовые вкусы нечто другое. Потом, если к этому добавить зрение и грамотно все сервировать, то мы получаем еще одно дополнительное удовольствие. Мы видим, есть визуализация. От одного взгляда на красивую сервировку, от одного взгляда на красивое блюдо, у человека будут течь слюнки, ему будет страстно хотеться скушать чего-то. Понимаете? И точно так же с визуализацией. Если у человека развито воображение, то ему достаточно лишь представить какое-то красивое блюдо, и у него возникнет аппетит, он почувствует вкус этого блюда у себя на языке. В этом суть. Поэтому, поэтому не ищите как такового смысла жизни, не ищите истины, не ищите объяснения. Я думаю, я его уже нашел. Вся наша жизнь – это чувство. Это единственное, что является нашим двигателем, по факту, по сути, нашим реактором. Мы движемся только ради этого. Как только мы остаемся где-то на месте, перестаем развиваться, перестаем вкушать нечто новое, не только в качестве еды, вообще в качестве чувств, а какие-то новые ощущения, мы начинаем чувствовать себя ущемленно, мы начинаем чувствовать себя зажато. Это когда ты никуда не движешься. Это регресс. То, что... Политики называют стабильностью. Чушь полная, согласитесь. Также и религия. Человек дарит себе какую-то надежду, а она, в свою очередь, дарит ему спокойствие. Искренне надеюсь, мне удалось выразить свою мысль полномасштабную, и вы поняли, о чем я хотел вам сказать. Наша жизнь это всего лишь наши чувства. Здесь нет ничего сокровенного. Есть мы и есть наши ощущения. И как только человек перестает что-то чувствовать, можно сделать закономерный вывод. Человек перестает существовать. Вот такая она жизнь. Вот такой он смысл жизни. Всего доброго. Берегите себя. Подписывайтесь. Пишите комментарии.